Чуть более бытовые вопросы. А если у людей, скажем, нет накоплений, им стоит бояться кризиса? То есть есть ли минимальная сумма, начиная с которой имеет смысл бояться? Смотри, а, вообще люди, люди боятся различных слов, особенно им непонятно. Да? А, Деноминация, девальвация, кризис, дефолт. Да? То есть очень много таких определенных вещей, которые люди понимают, что это плохо и страшно, они понимают, что есть истина. И когда я говорю о кризисе, то есть что я подразумеваю под кризисом? Под кризисом я подразумеваю, когда экономика не растет. Когда экономика перестает расти, первым делом, что делают предприятия, то есть что значит экономика не растет? Люди не потребляют. Люди не потребляют, производство замедляется. Производство замедляется, продаж нету, компания что первым делом начинает делать? Увольнять людей. Кризис он коснется абсолютно всех. А другой вопрос, что если говорить о практикуме, да, про который я говорю, мы все равно говорим о том, что вам должно быть, ну у вас, вернее, должно быть, что терять. У вас есть инвестиционная квартира, и вы безмерно верите в недвижимость. Хотя уже сознание, разум показывает и вся математика говорит о том, что, блин, ну реально этот инструмент инвестирования не работает уже четыре года. Вы понимаете, что накручивается вот это вот вот ажиотаж, что наложат санкции, что э, государственные банки не будут работать с валютой, люди забирают деньги валюту с депозитов. Вопрос, что с ней делать? То есть, естественно. Так как у меня ключевая задача стоит разъяснить людям, как сохранить свои активы. Если у тебя активов нет, тебе вообще переживать нечего. Единственное, за что тебе стоит переживать, это то, что тебя просто сократят и уволят. Окей, okay, понятно. Я упрощаю и намеренно задаю вопросы без усложнения, которые мне ретранслировали. Если у человека все сбережения в долларах, в банке или кэшем, его пронесет, ему есть о чем беспокоиться? И Это тоже зависит от суммы. Очень часто приходится слышать эти вопросы. Я у себя на канале там, говорю иногда там, тенденции по доллару, когда его лучше покупать, когда его лучше не покупать, когда его стоит продавать. Вопрос очень провокационный на самом деле. И даже твои люди могут этим вопросом пользоваться, да, то есть проверять компетентность или некомпетентность финансового советника, инвестиционного консультанта, то есть любого человека, который консультирует по деньгам. Понимаешь, никто, но я из своей практики могу сказать, из практики профессиональных консультантов, финансистов, аналитиков, никто не может сказать, что будет завтра с долларом. И с рублем. Никто не может сказать. То есть если просто брать текущие цены на нефть, их стандартную привязку нефти к рублю, да, то сейчас рубль должен стоить 50-55 рублей. Мы видим, что он стоит 65-66 рублей. То есть просто вот получается... Геополитическая премия, риски санкций, что они будут долги давать, что банки обложат. Да? То есть в текущей цене доллара вот эта вот геополитическая составляющая сейчас составляет ну, в цене, да, в районе 7-8 рублей. Еще порядка 4-6 рублей прибавляет, к цене доллара прибавляет скупка валюты Центробанком, в интересах Минфина, потому что государство государства немерено просто денег. Действительно, немерено, потому что цены на нефть высокие, а рубль достаточно дешевый. Денег, соответственно, у Минфина, у Минфина много. Откуда много? Нефтяные компании задорого продают нефть, в районе 6 тысяч рублей за бочку, да, они платят налоги рублями. Минфин получает большое количество рублей, и Минфин через Центробанк начинает покупать валюту, потому что дан приказ покупать валюту. И в этом случае получается, что тоже этот фактор сказывается на цене доллара, если брать исходное значение при нормальной ситуации нет санкций, нет геополитики, мы со всеми подружились, риски торговых войн в мире ушли. В этом случае я не исключаю, что доллар может упасть до 55. Поэтому всегда, когда человек находится в одном виде активов, это очень рискованно. И если человек, допустим, находится на 100% в долларах, я говорю, ребята, вы уязвимы. Чтобы минимизировать эти риски, вы все равно должны иметь и рубли. Да, все здорово, политика сохранится, Центробанк по-прежнему в интересах Минфина будет покупать валюту, еще ведут санкции, доллар может вырасти, ну мой базовый прогноз, да, может вырасти там 72-73, и вы заработаете. А что если нет? А что если а, Трамп договорится с Китаем, и они вот эту вот напряженность торговых войн уберут? Если они договорятся с Европой, опять-таки уберут эту напряженность. Если вдруг с Путиным о чем-то договорятся, и эта напряженность уйдет? В конце концов, цена на нефть ползет куда-нибудь в район там, 100 долларов за баррель, что будет завтра, никто не знает. Поэтому я всегда рекомендую, ребята, имейте диверсифицированный портфель. То есть сейчас самое ценное во времена кризиса – это, конечно же, кэш, Ну и с небольшим перекосом в сторону доллара. Да? То есть порядка 60% – это доллары, там 40% – это рубли. Евро, наверное, нет, потому что ну, об этом уже… Почему не евро, да, то есть об этом уже более подробнее, чтобы уж не раскрывать всех карт того, о чем мы будем говорить на нашем антикризисном практике. Макс, спасибо большое. Я думаю, что это был исчерпывающий ответ, просто исчерпывающий.